Равняйся. Смирно. Бойцы, слушай мою команду. Сэм. Не ломаться. Камеры. Стараться. Дроны. Не теряться. Друзья, спустя в год мы отправляемся в новое путешествие. Будем смотреть то, что еще не смотрели. Снимать то, что еще не снимали. Пункт назначения нашего нового путешествия. Жемчужина Турции. Неповторимый. Невероятный и просто самый живописный курорт Марморис. Нам предстоит сложная миссия для того, чтобы показать всем зрителям нашего канала самые интересные места и самую необходимую информацию для того, чтобы все путешествия наших зрителей были только с самыми положительными впечатлениями. Поэтому я хочу, чтобы вся наша команда работала слаженно, как часы. Что такое, Ной? Что за слезы? Что-что? Тебе нельзя в Турцию? Да, друзья, с 14 февраля 2020 года Турция приняла поправки в законы, регламентирующие правила использования и полетов на дронах. Соответственно, с этими правилами самый такой вот существенный нюанс это в том, что дроны весом более 500 граммов должны быть зарегистрированы в Государственном управлении авиацией. И, естественно, дрон DJI Mavic Zoom он превышает 500 грамм по весу, а также пилоты, которые имеют право эксплуатировать такие дроны, должны получить соответствующую лицензию. Турецкую лицензию я на полеты на дронах не получал, соответственно и дрон имеет вес больше чем 500 грамм. Поэтому в эту поездку Mavic Zoom с нами не отправляется. Потому что я не хочу рисковать этим дроном, потому что его стоимость достаточно немаленькая. И штрафы за использование дронов в Турции тоже очень высокие. Поэтому в это путешествие с нами отправляется дрон DJI Mavic Mini. Это член команды нашей появился совсем недавно и в принципе он появился именно под поездку под путешествие наши в турцию потому что еще раз говорю я не захотел рисковать зумом и своим финансовым положением этот мавик мини весом 249 грамм не попадает под новые поправки по правилам полетов дронов в турцию и соответственно он, конечно, уступает по характеристикам, зуму, но об этом я не буду в этом видео рассказывать. Просто хочу сказать, что я полагаю на него определенные надежды. В принципе, я уже на нем полетал, конечно, немного, но этого достаточно. Я посмотрел, как он летает, посмотрел, как он снимает. Я думаю, он оправдает ожидания от этого дрона. Посмотрим, что с этого получится. За камеры, друзья, в принципе, наверное, я ничего не буду говорить в этом видео, потому что легендарная Sony X3000 и эконом вариант Xiaomi u я думаю, как бы уже открыты в интернет. И если кто-то что-то хочет посмотреть по этим камерам, для чего они нужны, все можно посмотреть в интернете. Я в других своих видео постараюсь, возможно, рассказать вам, почему такой тандем. Еще один немаловажный член нашей команды это самокат. Возможно, кто-то из зрителей не поймет меня, зачем в Турции самокат, да еще и зачем его тащить из Украины. Скажу так, уже несколько поездок мы с семьей всегда с собой берем самокат. Два раза мы брали самокат в Турцию, брали один раз на Кипр, и реально он меня во всех моих путешествиях очень выручал. Ну, а в самом Мармарисе самокат это просто must-have для активных путешественников. И на это есть аж несколько причин ну во первых я буду много передвигаться и на самокате это сделать гораздо проще во вторых это сделать будет гораздо быстрее в третьих это будет намного дешевле чем арендовать его там на месте ну и в четвертых я просто люблю кататься на самокате в общем подробнее зачем Мармарисе самокат естественно будет в других моих видео друзья я подготовил порядка 40 50 тем видео которые я буду снимать возможно у вас есть какие-то вопросы потому что все темы видео я готовил исходя из вопросов которые мне всегда задают мои туристы и эти темы будут открывать им ответы в том числе и вам в общем если у вас есть какие-то вопросы по мармарису вы хотите получить ответы обязательно напишите это в комментариях под этим видео и я обязательно на них отвечу запишу видео для того чтобы у вас всегда были была актуальная и полезная информация для всех ваших путешествий в общем надеюсь снять для вас массу полезного видеоматериала чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии ставьте лайки либо дизлайки погнали